Всем привет! Сегодня мы будем рисовать по клеткам. Да. Вместе с мамой. Да. Вместе будем а -а -а. с Дианой рисовать по клеткам. Под все уже необходимое подготовили. У меня вот такой вот мне Диана выделила карандашик. <с> это царь птица, кто это? <с> фламинго без ног. Фламинго. <с> не знаю, как-то он <с> не очень фламинго. похож на фламинго. Я забыла, как он под тетрадный листик мы подкладываем простой листочек ага, для отлично, того, чтобы мы потом раскрашивали, когда фломастером не проходило, не испачкалось. Не да? да, не отпечаталось, чтобы не испачкать последующие листочки. Угу. Мы уже выбрали рисуночки. Да. Диана будет рисовать. Кого ты будешь рисовать? Я буду рисовать, наверное, вот. Вот такую вот сову из Глейпотера. Ага, милая Такая совушка. Лёгенькая, да. мне кажется, сложно. Нет, ну вот что. Ну хорошо. Я уже тут начала клетки отчитывать, И уже одну неправильно. Ну вот, видишь, я же говорю, что не так просто, да как нет. кажется. Да, все равно легко. Да. А я попробую стича. нарисовать стича. Вот такого синенького. Попозже вам покажем, что у нас получается. У uh меня -huh. а вот уже что получилось, уже прорисовывается. А, как его зовут? Стич. Uh, Стич, да. Сейчас я буду сова. уже дальше голубым рисовать то, что вокруг глазок у Дианы. Сова. Сушка. Только я тут лишних клеток чуть-чуть понадела, -чуть ничего страшного. Не знаю, очень красиво получается. Видишь, ага. что-то отличное? А, ну да, в сравнении с оригинальным рисунком, конечно, отличается. Но, тем не менее, совушка очень симпатичная. Мне очень нравится. Вот, она какая совушка получилась. Симпатичная. Очень даже похож. У Дианы руки! Ты руками рисовала? или Нет. Что Фломастерами рисовала. Так, ну, ну это мой стич. Мне очень нравится. Вообще крутой. Крутой, да? Да, крутой. Ну его в принципе можно было бы и в длину рисовать. Да, ну я не знаю, я не просчитала, видишь, я посмотрела, что он расположен на рисунке горизонтально и испугалась, что он вертикально он не поместится. Угу. Ну ничего. Да. Еще будем рисовать. Ну давай. Ну давай. Чуть-чуть подрисуем. Давай кого -то, что ты что-то будешь следующее рисовать, что тебе хочется. Не знаю, я тут несколько тоже тебе поскачивала. Ну, я тоже несколько. Ну, не знаю, может быть, вот ну, такой коктейльчик. А я вот такой хотела. Ой, давай. У тебя будет коктейльчик, у меня будет коктейльчик. И у меня какой-то слишком легкий, Ну, ничего. А я постоянно с клетками mm. путаюсь. Ничего. Тут не запутаюсь хотя бы, надеюсь. <с> Я Ой. думаю, не запутаешься. Ну что, поехали? Поехали! <с> Диана уже начала да. свой коктейльчик рисовать. А у меня небольшой uh -huh. казус. Это Небольшое. мороженое не помещается на страничке, потому что оно в ширину порядка 35 клеток, а тетрадочка на 30 клеток. Поэтому буду выбирать что-нибудь другое. Ну, вот вишенку нарисую, наверное. Да. Ты не против? Не Она конечно. просто очень легкая. Тоже легкий. Тоже легкий. Ну хорошо. Угу. Какая красивая у Дианы получилась. А что это, кстати? Как ты думаешь? Коктейль, да? Наверное. Наверное, коктейль, судя. Потому что здесь трубочка. Как-то красивые стразики приклеила. Стрелесть. Ну что, очень здорово, прям все точь-в-точь. Очень похоже. Мне похож. у тебя тоже нравится. У меня вишенка. Где сейчас? Оригинал открою, вот. Ну я как обычно, вот в этом месте я забыла оставить блики. Я все а время Я, такие... я все время про такие вещи забываю, вот как блики оставить. Нет, сова у тебя тоже симпатичная получилась. Вот такие у нас сегодня рисуночки. Сова коктейль напишите да, в комментариях какого рисунки лучше да и вишенка у мамы и стич. стич и вишенка или у меня сова и коктейль да ребята напишите нам в комментариях кто вам нравится мне например коктейль очень нравится а мне вишня да ты что она очень простая чем она тебе нравится она красивая Здорово! Ну что, будем с вами прощаться всем на сегодня. Пока!